Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии. В начале было слово. Меня зовут Евгения. Рубрика «Вопрос-ответ». Сегодня, дорогие братья и сестры, мы поговорим с вами вот о чем. В связи со сложной ситуацией в стране, с войной, с распространением коронавирусной инфекции, очень часто по соцсетям или по whatsapp Распространяются так называемые молитвы, и, к которым есть приписка. Читайте эти молитвы столько-то раз подряд в день, распространите 10 или 20 знакомым, не прерывайте цепочку, и тогда будет результат, а если вы этого не сделаете, то будет какая-то страшная кара. Я думаю, что это ни для кого не секрет, и каждый хоть раз получал вот такие послания. Итак, давайте разберемся, стоит ли на все на это реагировать. Ну, во-первых, давайте вспомним, что такое молитва. Церковнославянское слово молитва означает просьба. Во время молитвы человек направляет мысли и чувства к Богу, беседует с ним. Из святоотеческой литературы мы знаем, что молитва есть общение и единение человека с Богом. Молитва называется умная, когда произносится умом с глубоким вниманием, при сочувствии сердца. Сердечную, когда произносится соединенными умом и сердцем. Причем ум как бы не сходит в сердце и из глубины сердца высылает молитву. Душевная, когда совершается от всей души, с участием самого тела, когда совершается из всего существа. Причем все существо соделывается как бы едиными устами, произносящими молитву. Это слова из творений Игнатия Бренчанинова. То есть молитва это прежде всего искренний душевный разговор человека с Богом. Бог слышит молитву, когда человек искренне обращается к Нему с просьбой помощи ближним или приносит ему благодарность за то, что получил просимое. Ну, Вообще-то Бог слышит молитву всегда, но оценивает духовное состояние молящегося человека и принимает молитву, когда она идет от души. Есть случаи, когда Бог не исполняет просимое. Это происходит либо от того, что молитва идет не от сердца, и в ней не выражается любовь к ближнему. Такие примеры есть в Библии. Например, апостол Петр просит мужчин обращаться с женами благоразумно, дабы не было препятствия в молитвах. А в Псалтире, в Псалме 108, сказано о грешнике, который гонит праведника и клевещет на него. Молитва его да будет в грех. Подобным же образом указано, что Бог не принял жертву Каина а также иудея, который пребывал в ссоре со своим собратом. Это из Евангелия от Матфея, 5 глава, 24 стих. И вторая причина, по которой Бог может не услышать просимое, это если человек просит о чем-то неполезном ему. Уста могут просить всего, но Бог исполняет только то, что полезно, говорит преподобный Ефрем Сири. То есть молитва зависит, еще раз повторю, братья и сестры, от того, насколько мы искренне обращаемся к Богу и насколько полезно мы у Него просим. И если при этом любовь к ближним. Молитва не зависит от количества раз ее прочтения. И уж вовсе мы не должны ее пересылать по просьбе кого-то. То есть это незнакомого нам человека. Другое дело, если... Кто-то ближний попросил конкретную молитву. А вот в этом случае мы можем ее переслать, но это уже не будет рассылка. Это выполнение просьбы ближним. И здесь ничего страшного нет. Здесь речь идет, конечно же, и не о том, что если несколько человек искренне собрались для того, чтобы сотворить вместе молитвы, читать молитву, поговорить о душе полезно. Вот здесь идет именно о таком магическом отношении к молитве, чтобы переслать ее какое-то количество раз, не прервать цепочки. Это магизм. И не стоит рассылать так называемую молитву. Дальше, почему я сказала так называемую молитву? Ну, вообще, вот как можно молиться? Молиться можно своими словами, а можно использовать молитвы, можно и нужно использовать молитвы, которые есть в православном молитвослове. Их достаточно на все случаи жизни. Вот те самые молитвы, которые даются в рассылках, их, как правило, нет ни в одном молитвословии. Мы не знаем, кем они составлены, с какой целью и есть ли благословение. Скорее всего, нет в этих молитвах может скрываться так называемых молитвах, оговорюсь, да, потому что я с трудом могу назвать это молитвы, потому что возможно они составлены были людьми из какого-то злого смысла, не имеют благословения, а может быть там есть еще какой-то скрытый негативный смысл, да, скорее всего он есть, нам порой на первый взгляд невидимый, а слово имеет огромную силу. Мы помним слова Евангелия от Иоанна. В начале было слово. Поэтому даже к тексту вот этого послания нужно относиться с осторожностью. А лучше всего такие сообщения игнорировать, удалять и никому не пересылать. Поэтому давайте, дорогие братья и сестры, будем молиться, но при этом молиться искренне, от души. И использовать либо свои собственные слова, либо пользоваться текстами молитв, составленными святыми отцами, которые есть у нас в православных молитвословах. И тогда Господь, видя нашу искренность, по своей благодати даст нам просимое. И уж, конечно, ни в коем случае не будем забывать благодарить Бога. И еще небольшое дополнение к разговору о молитве. Вы, конечно, сталкивались в интернете с такими постами, когда кто-то, посторонние люди, совершенно незнакомые, просят помолиться там, о своих близких. Или же к вам приходили наверняка сообщения даже от ваших знакомых с просьбой о молитве за людей, которых вы не знаете. Вот как здесь быть? И когда человек получает такую рассылку, ну, как бы не помолиться, просят о благом, как бы не помочь. А с другой стороны, вызывает вот эта рассылка сомнения Но ведь я же этого человека не знаю. Вот здесь священники говорят, что молиться нужно о людях, которых мы лично знаем. Вот неважно, являются ли они нашими кровными родственниками или нет. Мы должны знать ситуацию, потому что молитва весь, вещь ответственная. Когда мы просим за кого-то, мы таким образом поручаемся за человека. Но вот мы, допустим, хотим помолиться о здравии человека, но мы же не знаем, если он нам не знаком, почему Господь попустил ему эту болезнь. Является ли это причиной греха? А может быть, это испытание для спасения души. И вступаясь бездумно за этого человека, прося о его здравии, мы тем самым вмешиваемся в волю Божию. Когда же мы молимся о ближнем, мы примерно представляем ситуацию. Если мы знаем, что наш ближний, допустим, получил свою болезнь вследствие пьянства, то мы просим Господа простить его грехи, избавить его от пьянства и даровать здравия. Или если мы знаем, что болезнь наших близких вызвана результатом каких-то ссор, скандалов в семье, мы помимо здравия просим умерение своим знакомым. То есть наша молитва более осмысленная, более ответственная. И тогда, конечно, Господь ее примет. И потом лучше не стоит молиться о незнакомых людях еще вот почему. Мы не знаем, корщены они в русской православной церкви, отступили они от православия или нет. Потому что мы знаем, что по церковным канонам Ставить свечки, молиться можно только за крещенных людей в русской православной церкви. Вот еще одна причина, почему не стоит молиться за незнакомых людей. То есть к молитве мы должны относиться ответственно. И если мы будем молиться ответственно, искренне, от души и не забывать благодарить Бога, то тогда Господь обязательно нам подаст просимое в свое время, и если, конечно, то, что мы просим, будет полезно нам и нашим близким. Храни вас всех Господь!